Сладкий сон погасил Глаз ласковых пламя Тихо, губы твои Чуть тронул губами я А на губах твоих Усталый день затих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 Склонит лицо, как на колыбелю ты, И кто-то свой череп, И тихо в Ты сладко спишь, а я шипчу тебе, родная. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына. Спасибо за то, что средь боли и зла Наш тесный мирок ты сберегла М -м -м, Ты мне сберегла Вы, моя плоть и кровь И там Счастливо спите, если видит Господь, Пусть будет защитой вам. И больше может быть, мне нечем просить, Ты сладко спишь, а я шимчу тебе Спасибо за ночь, спасибо за сына и за дочь Спасибо за то, что средь боли зла Наш тесный мирок ты сберегла